коллеги, сегодня у нас в гостях Вадим Маркович Говорон, академик Российской Академии Наук, директор Института физико-химической медицины ФМБА. Ну, практически все медики наши и представители Института фундаментальной медицины Вадим Марковичем знакомы. Поэтому из лишнего представления, видимо, делать необходимости нет. И мы попросили, вот тема доклада здесь, или выступление. Ну, я бы хотел, чтобы это было но не просто лекция Вадим Марковича о тех проблемах, которые здесь будут озвучены. Но ну, это выглядело или стало такой а, ну, дискуссией совместной или Если бы был круглый стол, мы бы назвали заседанием круглого стола по тем проблемам, которые сегодня в принципе волнуют практически каждого, кто живет на земном шаре. Ну, и в Казани в том числе. Поскольку у нас есть собственная клиника, в структуре клиники мы несколько времени назад открыли ковид-госпиталь да, и а, научились уже как-то лечить людей, но есть очень много проблем, связанных еще с последствиями этого заболевания, и поэтому хотелось бы, чтобы эта тема тоже также была здесь обсуждена. Пожалуйста, Владимир Маркович. Спасибо, Алексей Но, Уважаемые коллеги, я тоже на самом деле этим выступлением прервал довольно большую паузу. Сейчас все так делают, потому что прошло уже почти год, как народ находится в изоляции, и основная форма значит, общения была ВКС, там, Zoom или какие-то другие коммуникаторы. И я решил рассказать немножко о ковиде, потому что в той или иной части ну, так получилось, я был вовлечен в, вот, в эту вот историю, хотя изначально не хотел. в потому что когда из вас многие ходили, на в детский сад в 2002 году, мне уже пришлось участвовать в том, что называется SARS-CoV-1. Это был SARS. И тогда еще генетические возможности России не были столь чудовищно удивительными, как сегодня. И на самом деле даже получение полной информации о геномии значит, первого ковида, он просто назывался sars было каким-то таким технологическим откровением. Ну, по крайней мере, для нас тоже. Слава Богу, тогда никто не понимал и не понимает, до сих пор были ли вспышки САРСа на территории России. Потому что в то время, и статистика велась не очень хорошо, но от пневмоний различных вне больничных умирало порядка 20-25 тысяч человек. И там, возможно, были значит, и такие случаи тоже. Это спекуляция, но САРС первый отличался от второго тем, что он не был сильно контагиозным. Поэтому, даже заболев, человек не рисковал заразить там большое количество людей. Я об этом сейчас остановлюсь. И когда говорят, там вот, что ковид, это какая-то спекуляция по поводу того, значит, сделали ли его в китайской лаборатории или где либо еще, вы это все читаете на страницах интернета, но все-таки человек больше научного направления. И на самом деле в этом нет ничего нового. Возможно, что-то и делали, но не так сильно. И там есть какие-то отличия, которые вызывают вопросы, но это неотличимо с помощью современных информационных технологий от того, что могла сделать и природа. Поэтому среди коронавирусов довольно много вирусов, которые на нас с вами паразитируют. Вообще, значит, вирусная адаптация – это такой очень тривиальный процесс. Да? То есть экспансия вирусов, захват все больше и большее количество хозяев с разными эффектами – это… Такая, в общем, тривиальная история. Но для нас она, конечно, не тривиальна, потому что пандемия и довольно много смертей. Не так много, как ожидалось, потому что пока, во всяком случае, потому что и гриппы, ну там испанка известна, и гонконский грипп давали цифры либо сопоставимые, либо существенно больше, но эта история не закончена. Хотя многие сейчас маски держат уже ниже носа. Вот, я вижу, прошу надеть их обратно, вот, потому что, значит, я своих сотрудников и всех остальных учу, вот простой вещь, да, вы можете как угодно относиться к своему собственному здоровью, но вы не имеете права относиться к здоровью других людей, которые сидят вокруг, а также в общем, безответственно. А, так вот, э, сколько вирусов? Ну На самом деле, как минимум 7, а то, может быть, и больше коронавирусов так или иначе паразитируют на нас. Это в основном респираторные вирусы, то есть они находятся на эпителии. Это так, то, что называется mild infection, то есть очень легкие инфекции. Обычно врачи называют их ОРВИ. И что же не так с коронавирусом, ковидом-2? Почему так вот все получилось? И почему до сих пор, несмотря на все усилия, ну, есть анонсы, что выдумают лекарства, но это не быстрый процесс. Коронавирусы это довольно такие сложные уже машины с точки зрения молекулярной биологии, потому что у них есть внутри так называемый плюс РНК плюс геном, сложный структуры репликации и воспроизводства. Но об этом я говорить журналистам наверное не буду. Но важно, что поскольку он большой, то природа сама придумала таким образом, чтобы он мало мутировал. То есть это довольно прецизионная репликация, чего нельзя сказать о малых вирусах. Ну, например, вирус гриппа, если кто знает, почему проблемы с вакцинацией? Да потому что каждый раз приходит свое, так называемые гриппозные реассортанты то есть, когда геном гриппа состоит из 9 фрагментов, он не цельный. И вот эта комбинация плюс мутогенез, как правило, делает эффективность вакцин не очень высокой. Хорошо, если 60%, это в лучшем случае. Не только у нас, у нас, кстати, хорошие, относительно неплохие вакцины против гриппа, но и по всем, по всем странам мира. Но мы выработали давно некий коллективный иммунитет к, вот, к гриппу, и когда грипп приходит, ну, за исключением очень таких коморбидных людей с разными заболеваниями, престарелых людей, это мало кого беспокоит. Даже тяжелые формы гриппа проходит сами собой. У ковида, COVID у COVID-2, или там у сарс 2 у него случилось несколько драматических событий. В самом деле в России об этом плохо знают и вообще не говорят. Сейчас я об этом немножко расскажу, чтобы у всех было представление. Но когда говорят о ковиде, то говорят о белках короны, которые являются самыми страшными, на них делаются все вакцины. Но по большому счету, вот чем отличается SARS-CoV-2 от того, что было когда-то и называлось просто САРСом? Почему он такой контагиозный? Потому что вследствие нескольких, некоторых мутаций, ну, очень, сейчас пока не отличить, они сделаны искусственно или э, естественным образом, вследствие эволюции. Потому что кроме первого ковида, САРСа, потом был Мерс в пустыне, он был гораздо злее, чем первый SARS, но он, поскольку это пустыня, он был мало контагиозным, умерло мало людей, хотя смертность там находила выше 20-25% при заражении. У ковида есть э, два очень важных обстоятельства. Вот тут нарисовано в зеленым э, несколько таких малопонятных э, названий, потому что что-то выучили, например, там АПФ или АСИ-2. А вот такой фурин вряд ли знают медики и даже молекулярные биологи. Да? И есть такое сложное, произносимое название, но здесь, по-моему, нарисовано или нет, называется он МПРСС-2. То есть на самом деле в белке А, который этот тример формирует корону, он называется С, разделен искусственно на три субединицы, С2, это ближе к нуклеокапсиду, С1, и как, значит, терминальная часть s 1 это РБД, то есть это сайт, который связывается с ферментом, контролирующим в нашем организме артериальное давление, ангиотезин, конвертирующий фермент. Это общем не рецептор, это на самом деле функциональный фермент, он очень важен для того, чтобы... У нас все было нормально с, значит, с параметрами гемостаза. Так вот, у ковида, в отличие от его предшественника, появился новый сайт, Фурин. И это сделало процесс распространения инфекции, а точнее созревания вируса почти лавинообразным. Вот если sars первый долго довольно реплицировался, ему нужно было время, чтобы стахастическим образом Встретиться с ферментами протолитического вида значит, в межклеточном пространстве, отщепить белки короны, и только потом запустить механизм, как здесь нарисовано, формирование внутриклеточной визикулы, потому что за это отвечают совсем другие белки. Белок S отвечает исключительно за рецепцию, то есть за связывание. Есть еще белок М и белок Е. E. Это тоже структурные белки ковида. И вот, да, есть темп РСС-2, вот он нарисован сверху. Видите, тут ножницами показано, что происходит обрезание. Это довольно важный процесс. Вот если бы не было а, сайта Фурина, то все бы происходило гораздо медленнее. И наши иммунные системы, наверное, в большинстве случаев легко бы приспосабливались к этому. Что скорость развития вируса дает вот такое, как клиницисты говорят, аномальное течение или ответа иммунной системы в ответ на инфекцию, да? то есть когда иммунная система включается уже поздно. Мы об этом немножко поговорим да, с точки зрения значит, лечения. Почему это новая некая философия, мне кажется, в медицине, которая пока не применима. но Она просто еще не выработана в таком, в таком ключе, как и очень дорого, дорого стоит. Вот эти два фермента, они на самом деле делают основное. Да, они запускают внутриклеточную жизнь вируса. Если бы этого не было, то тогда бы процесс слияния, формирования визикул, перехода, как здесь нарисовано, значит Слияние лизосомой формирование андолизосомы, высвобождение РНК, запуск, на самом деле, того, что называется репликазой, и синтез уже потом транскриптов происходил бы гораздо медленнее, и контагиозность этого вируса была бы существенно хуже. Когда говорят о контагиозности, то почему и пандемия. Значит, корь 14, грипп 1,1,1. Когда COVID начался, то есть это вот прошлая весна, это было 3,4. То есть, он довольно быстро распространяется. Собственно, с этим связана а, необходимость носить все маски, а, поскольку нет, а, если люди не болели другими, ну, то есть не были носителями других коронавирусов, то нет никакого, никакой записи ни в одной из иммунных систем, ни в первичной, ну, то есть, называется, innate иммунитет, ни в адаптивном иммунитете для распознавания. И когда начинается распознавание, это процесс, требующего времени, ковид, как правило, уже размножился. И часто, когда идет распознавание, Значит, ну хотя бы на уровне ответа, хотя подключаются и другие каскады, ковида может и не быть. То есть есть несколько довольно хороших публикаций, которые посвящены Сарсу, первому КОВ-1, да, которые показывают, что значит, ну, это, естественно, получено на мышах. Если отключить, например, химокеновый статус, это так называемые накаутные мыши, то при заражении мышей с что с летальной дозой ничего не происходит, летальность стремится к нулю. Если знать момент заражения и внести через 4 часа после инокуляции 100% дозы интраназальной интерферон, ничего не происходит, да? то есть мышки не гибнут. Потому что естественные силы организма, которые реактивный, в общем выполняет свою основную задачу. Они резко снижают последствия, они позволяют иммунной системе вот на этом балансе в большинстве случаев, повторяюсь, здесь очень много еще не изученного, но общая картинка понятна. Включить нормальные силы распознавания, наработать нейтрализующие антитела и таким образом замедлить скорость развития вируса и те разрушительные значит, последствия, которые врачи наблюдают в легких и в других тканях организма. Ну, наверное, а, значит, о том, что как, как размножается вирус, я говорить не буду, потому что все-таки аудитория разная. Но там много интересного, и на самом деле еще до конца не понятого. То есть около 20... геном вируса, я забыл сказать, это 29 900, около 30 тысяч там плюс-минус по оснований. Это крупный рынковый вирус, то есть просто очень большой. И он довольно интересно реплицируется. Сначала нарезаются большие фрагменты, потом нарезаются короткие фрагменты. Оттуда значит, геном иерархичен, там есть так называемые НСП белки это белки, которые не входят в, в целый, в зрелый вирус, но которые, на самом деле, собственно, играют довольно важную роль в взаимодействии с разными жизненными биохимическими да процессами в, орга... в клетке. Есть так называемые аксессорные белки, которые помогают этому процессу. И когда сейчас люди строят химические вещества, которые должны быть потенциальными лекарствами против ковида, то одним из главных белков, таргетов, да, является уже внутренняя протеаза, которая называется химотрепсин-лайк. -like. Да, то есть это протеаза, которая имеет механизм действия, похожий на химотрепсин, туда люди пытаются найти специфический ингибитор. Потому что этот, эта протеаза она способствует как раз внутренней нарезке белков. Ковида на функциональной части запускает процесс. То есть одним из э, таргетов является репликаза, фавиперавир, ремдизивир и так далее. Но эффективность этого не очень высокая. То есть как-то вирус удается обойти это. И ясно, что если это хоть как-то действует, то это первые три дня. После этого эффективность равна нулю. А вот с протеазами все больше и больше значит, связывают надежды. Ну, по крайней мере, в последних обзорах их выделяют фармакологические компании, фармацевты как очень перспективную мишень для подбора специфического ингибитора. Пытались найти ингибиторы для фурина, но это само собой разумеющаяся вещь, сразу же пытались. Но оказалось, что это довольно плохо, потому что эти ингибиторы очень токсичные. Фурин выполняет, кроме значит, разрезания С-белка внутри эндосомы, еще много других функций, в частности, он зреет иммунитет. Да? То есть, многие вот, химокины и многие факторы адвесации Значит, разных клеток в иммунной системе завязаны в белок, поэтому токсические эффекты превышают эффекты ингибирования вирусов. В культуре все получается, ну, то есть на модельных экспериментах, а на животных уже нет. Особо скажу про такую интересную вещь, потому что здесь очень много мутностей, спекуляций с самого начала, которые касаются размножения коронавирусов КОВ-2 почти во всех тканях организма. Это не совсем так. Несмотря на то, что как здесь приведено Рецептор, ну, точнее, на самом деле ОС2 да, или АПФ по-русски, присутствует во многих тканях, это правда, и не только в эндотелии, потому что одна из первых версий была в том, что, кроме легочной, то есть респираторной и кишечной локализации ковида, есть еще много других мишений. Ну, в частности, сейчас в общем серьезно обсуждается головной мозг. Если будут вопросы, я расскажу, как это происходит, потому что некоторые вещи уже понятны. Но на самом деле, когда стали аккуратно смотреть репликацию вируса в клетках, ну, например, эндотелиального происхождения, в органоидах даже эндотелия, в клетках почек, почечного эпителия, то там были обнаружены так называемые вирусоподобные частицы, но выделить их как вирус, то есть заставить их реплицироваться, не удалось. Дело в том, что вирус, такой сложный, как ковид, ну, просто большой, он э, довольно много абортируется, да, то есть возникают более устойчивые к деградации частички, которые не содержат полный геном, но которые при этом на самом деле могут быть теми методами детектированы. Поэтому до сих пор а, мы говорим о все-таки эпителии респираторного тракта, об эпителии кишечника из так называемой кишечной формы ковида или смешанная форма. пеницисты это хорошо знают. Это не так плохо, потому что кишечник обладает самой, пожалуй, мощный Ну, вот я не знаю, какая система более мощная. Легочная или значит, кишечная, но кишечная система это очень мощная система через значит, специальные такие лимфоузлы, которые называются, неважно, как они называются, значит, да, не будем, будем то журналисты, поэтому да, первые убежки. Вот, и через на самом деле транс иммунитет она способна очень быстро распознавать любой новый патоген и там в общем наверное происходит быстрое распознавание и закрепление этого и быстрая диссиминация уже компетентных клеток по всему организму а, ничего так толково не установлено до конца но а, по экспрессии да видно что основной а, есть еще вспомогательные так называемые рецепторы для вируса да, в частности CDC, то ли 72, то ли то какой-то еще, но он на самом деле, конечно же, не конкурентен с АПФом или Аси2. Здесь связывание через корону очень совершенно, очень быстро, с очень высокой, как бы, молекулярной биологией афинностью. А значит, понятно, что люди, начав разбираться, как это все происходит, ищут ингибиторы. Но в России там используются вещи, которые, казалось бы, не очень э, вроде бы и должны работать. Ну, например, там хорошо известный, и это фармакологическая субстанция апротинин. Это такой набор значит, в крови, но ну, это для журналистов. Есть э, система трипсина, трипсина то есть на самом деле протолитическая активность ферментов, она довольно неплохо. Специальным классом белков, где альфа-1-трипсин является частью серпинового каскада, так называемого, да, заингибировано, Потому что если позволить протеазам крови резвиться, то мы получим эмфиземы, атрелектазы в легких. Да, есть такая наследственная форма, э, так называемый ZZ-вариант альфа-1-трипсина. Да. Это вот как раз наследственное заболевание легочной ткани, которое приходит к быстрому деградации каркаса легких и развитию атрелектазов, а потом эмфиземы. Но есть, и, как я уже сказал, много значит, вещей, которые находятся внутри клеток, и вот там, собственно, сейчас и ищут. Потому что в одной из первых работ, которые сделали американцы, это было в апреле, они показали, что на самом деле белки вируса способны и НСП, то есть те, которые называются значит, неструктурными, и аксессорные белки, и уж, конечно, структурные, взаимодействуют с очень большим количеством на самом деле, каскадов внутри клетки. Это и митохондриальные белки, и белки синтеза и интерферона, и они способны ингибировать значит, проинформаторные реакции клеток да, там, через систему адаптеров и через НОД-2 комплекс. В общем, это на самом деле довольно сложный процесс взаимодействия патоген-хозяин, где в каждой из этих блоков да, что-то что да уже найдено. Другое дело, что путь до клиники очень долгий, и требуется большая дистанция, чтобы сначала валидировать вот ингибиторы, как я сказал по поводу ингибиторов фурина, да, действие этих малых молекул, а затем показать, что эти, что эти малые молекулы не очень токсичны. Этот вирус довольно хорошо притерт к внутренней нашей физиологии и довольно сложно подобрать такое специфическое начало, чтобы не ингибировался жизненный цикл клетки, и в то же время происходило эффективное ингибирование самого вируса. Но теперь перейдем к маскам. Да? Значит, в масках много э, такого ужасного, я бы сказал так. Но вот опыт э, ковидной истории начала... Я сам не врач, поэтому мне легко об этом говорить. На самом деле врачи знают гораздо глубже этот процесс, особенно кто работал в красных зонах. Мне приходилось, к сожалению, и консультировать врачей, и довольно активное взаимодействие там, с московскими клиниками, 52-я, 40-я больницы. То есть когда все это начиналось, да, вот, значит, есть э, системный процесс, это очевидно. Чем он определяется? Не до конца очевидно на самом деле, потому что, как я сказал, попыткой сначала самой простой механической гипотезы объяснить, это таким образом, что вирус раз, размножается почти везде, и эта полиорганная вирусная реакция не совсем выдерживает критику. Что очевидно сейчас? Но для этого клиницистам достаточно посмотреть на 29.9 или сколько-то китайских предупреждений Минздрава по клиническим рекомендациям. Что очень много вещей, которые приписывались к ковиду, в общем, сделаны врачами. Конечно, невольно. Но это классические итрогенные воздействия на организм, которые постепенно снимались. Я не знаю, в Татарстане лечится еще мифлохином значит, с азитромицином, как-то такими тяжелыми препаратами, в Москве уже нет, конечно. И в Москве стараются как можно дольше не давать вообще антибиотиков. Вот наши там ранние работы, когда мы только начинали по метагеномике, показывали, что люди, которые болеют дома, они гораздо спокойнее с точки зрения зокомиальной флоры. И многие вот эти вот маски, это на самом деле активация на фоне интенсивной, долгой, дачи антибиотиков в комбинации с другими препаратами, вот таких вот обострений, которые вызваны скорее больше фармакологией, чем самим ковидом. Надо быть очень аккуратным. Да, конечно, ковид способен приводить к обвальным, аутоиммунным, скорее всего, или там ну что почти одно и то же процессом, но если по понимать, сколько дали уже да, этим пациентам, когда они лежат в сценарии да, там, антибиотиков, антикоагулянтов, комбинации дексаметазона, то можно понять, что, в общем, конечно, вред здоровью наносится не только самим вирусом, сколько и итрогенными интервенциями, это правда. Это имеет, кстати, прямое отношение к реабилитации. Но это потом, наверное, скорее всего в качестве вопросов. О. А, опс, сейчас я, он немножко запаздывает, поэтому вернусь обратно. Я понимаю, что как это новое явление, и это такой классический случай. Ну, понятно, что в этом явлении каждый ищет для себя то, чем он должен заниматься. Да? То есть, кто-то клиницисты, им не позавидуешь, потому что они первыми и до сих пор сталкиваются с самим, самим заболеванием. Это тяжелые пациенты, которых надо спасать, реанимация. Да, ну вот, кстати, одним из примеров я забыл сказать, да, теперь почти никого не переводят сразу на ИВЛ. А в первые пару месяцев это было как правило, и люди погибали. Вот такой пример, когда нет никаких препаратов, физическое воздействие и все. Сейчас дают там, кислород, поточный кислород, то есть различными способами повышают оксигенацию, но стараются как можно дольше не переводить человека на ИВЛ. А вот большинство случаев ИВЛ, там 80, даже выше процентов это, как правило, летальный исход. К вопросу о, о масках и о том воздействии, которое на человека может оказать. Значит, ну просто неясная ситуация. Врачам, врачей, повторяю, за это ни в коем случае нельзя обвинять. Они действовали так, как полагается, да, видя дыхательную недостаточность, значит, они старались эту дыхательную недостаточность как-то как нивелировать. Особая история связана с тем, когда люди говорят о, о, о поражении легких. Это тоже довольно интересный казус, потому что говорят, у меня было там 80% поражения. У кого-то там 60%, у кого-то там 8, там 95%, да, и ужас-ужас. Но это на самом деле КТ. Вот у меня случай из моей клинической практики. Поступил пациент, вот буквально перед поездкой в Казань, да. Мои врачи, они не были в красной зоне, сделали ему КТ. У него была пневмония. И увидели там 25% поражений легких. Он говорит, ковид. Я говорю, почему? Человек был привит, я знаю титры его антител. Он говорит, ну как, матовое стекло. Я говорю, что? Это говорит признак ковида? Я говорю, нет. Это не признак ковида вообще ни разу. Мы потом это все дело диагностировали, он сейчас уже выписан. Вот это была типичная пневмония, вызванная микропознантом А Нельзя, опять же, для врачей придумывать какие-то... Тут... Они действуют по алгоритму, которые устоялись, Но поражение... это даже не поражение легких, это просто выпад. При этом функция, дыхательная функция альвеоцитов, которая находится в выпаде, может быть сохранена полностью. И поэтому многие наши коллеги они вообще не смотрят КТ, они просто берут и мерят значит, с помощью пульсоксиметра или других приборов оксигенацию крови. Вот если оксигенация крови падает, тогда да, можно говорить о поражении. Если в легких намечается выпад, то это просто выпад. Это реакция организма либо на какой-то какой патоген. Если это патоген бактериальный, клиницисты знают там и многие другие параметры, которые символизируют какие-то значения, точно измеренные, о наступлении так называемой крупозной пневмонии, вызванной бактериальным патогеном. Но очень много вирусных пневмоний, так называемых интерсоциальных, в том числе и гриппозной пневмонии. И пневмонии, которые вызваны ассоциатами вируса и атипичной флоры, находящейся в самих легких, вовсе не являющиеся ковидом, приводят к таким же самым симптомам. При этом дыхательная функция легких может меняться, но она быстро восстанавливается. С другой стороны, по значит, когда мы говорим о многомасочности, при определенных обстоятельствах, при вот этой вот ненормальной реакции иммунной системы, да еще использовании дексаметазона, то есть кортикостероидов, может развиваться фиброз легких и многие другие грубые. Органические поражения, которые восстанавливать довольно сложно. Кстати, это, к слову, когда был первый САРС, никто в Америке не использовал никакие кортикостероиды. Потому что прямым следствием использования супрессии иммунитета может являться наличие грибковой инфекции, которая довольно быстро развивается, как раз генерализованную грибковую инфекцию, и тогда человек уходит. Потому что особых способов у врачей лечить, например, аспергелюса нет. С кандидами они еще как-то могут справляться, по крайней мере, оттягивать наступление. Ты должен быть очень аккуратным. Когда английские ученые опубликовали эту эпидемиологическую работу, там буквально, ну, никто же не читает текста. Это сразу переходит в рекомендации. Так вот там было сказано, что на самом деле дексаметазон как препарат эффективен в определенной степени исключительно для пациентов, находящихся в реанимации по нашему по-русски, которые уже находятся на ИВЛ. Но это быстро распространили почти на всю популяцию. Я это не буду комментировать, потому что это рекомендации, но на самом деле использование таких гормонов, вообще супрессия, иммуносупрессия, не как вынужденная мера, это никто не оспаривает, да, когда нарастает значит, то, что называется дистресс-синдром, и когда нарастает соответствующим образом отек легких, тут все понятно. Но когда этого нет, и когда это является профилактическим, я бы, в общем, рекомендовал подумать, потому что последствия потом при восстановлении не очень простые. Вот. И понимая все это в апреле, я 29 апреля, вот сейчас будет 15 по-моему, или там 19 апреля новая сессия, я выступил с таким девизом, без финансов, без всего, и на мое удивление люди откликнулись. То есть я выступил на сессии Академии наук с призывом создать добровольный консорциум, я назвал его консорциум академического содружества, туда вошло несколько клинических подразделений Москвы, а потом на самом деле люди стали при присоединяться. Казань присоединилась, Иркутск, Нижний Новгород. Петербург, Институт Гриппа. То есть, на самом деле, мы создали, ну, естественно, институт ФМБА, создали довольно мощный консорциум, задача который он работает до сих пор. И будет еще работать некоторое время. Я думаю, не такое короткое, потому что придется разбираться еще с последствиями. Мы занимались вот чем. Мы занимались, ну, то есть, тематикой этого консорциума. Все объять мы, конечно, не могли. Но наши коллеги, вот в частности, профессор Заротянцев, он главный патолог Москвы, создали атлас. То есть, что происходит с пациентами, которые умирают, это здесь приведено. Да, и приведены основные причины того, что было сделано в первую вспышку. Разложены 2000 летальных исходов по ведущей причине, причине которая привела к этому. А мы занялись изучением иммунной реактивности разных белков, вируса линейных эпитопов, объемных эпитопов, возможной патологической роли не только самих белков вируса, но и того, что является продуктами деградации, то есть пептидома. Делались геномы, их наш центр выложил около 300 штук, но ну, мы просто остановились, потому что к тому времени количество геномов было уже несколько десятков тысяч, а сейчас их больше 800 тысяч. Правда, сейчас русское правительство инициировал опять этот процесс, потому что на самом деле разговоры о том, сколько у нас штаммов бразильского происхождения, английского происхождения и южноафриканского, они почти беспомощны. Всего в базе данных выложено там, не более чем 2000 геномов. Поскольку половина геномов секвенируется в Англии, но они не знают всю картинку. То есть, если мы расширим количество определяемых вирусов, то мы увидим, что у нас есть не только эти штаммы, но и многие другие. Это ни о чем не говорит, потому что на самом деле попытки связать приход нового штамма с вирулентностью вируса. Да, это такая немножко наивная история, на мой взгляд. Так вот, здесь видно, как, как первые 2000 случаев, которые попали в каталог, наш, да, они были, естественно, описаны там, с точки зрения вскрытия, какие крупные э, патоморфологические изменения происходят в органах, да, что является причиной того, как, почему происходит смерть. Видно, что на самом деле, конечно же, да, главным на то, на то время являлся ОРДС-синдром. То есть это острый респираторный дистресс-синдром, когда отказывает по существу дыхательные функции. Сейчас это не совсем так уже, потому что за это время, то есть буквально за полгода, я считаю, что это очень большое достижение, клиницисты, осмыслив того, что происходит, перестав бояться и отводя от пациентов многие вот такие вот упражнения, как, например, ИВЛ, смогли добиться того, что ну, много пациентов выходит из этого критического состояния. Прежде всего, это, конечно, было сделано с помощью таргетных, таргетных э, иммунных препаратов. Это либо ингибиторы интерликин 6, либо ингибиторы рецептора интерликин 6. Их научились применять, и их в общем, ну, по крайней мере, в Москве было в достаточном количестве. Я думаю, что и в Казани тоже. И вот эта вот, э, таргетированная иммуноподавляющая терапия она по существу сыграла э, свою решающую роль, так чтобы вот эта цифра начал уменьшаться. Она уменьшилась очень сильно. Я не знаю точно статистик, потому что по второй волне я не вел их, но я знаю, что это, в общем, на самом деле десятки процентов, они, конечно, подавляющее большинство. В основном сейчас это коморбидное состояние, это отказ органов и систем, но ну, просто вследствие очень тяжелой интоксикационной нагрузки и, на самом деле, активация тех процессов, которые потом, если человек все-таки выходит из госпиталя, вот он может... Значит, тем не менее умереть там, или получить очень серьезное осложнение, потому что все остальные заболевания, которыми он болен, ну это, прежде сахарный диабет, заболевания сердечно сосудистой системы, э, значит, активируются вновь. Поскольку много и сильно лечили антибиотиками, то действительно, вот если раньше это были такие некие страшилки, сейчас встал на повестку дня вопрос о резистентной флоре, нозокомиальной флоре, это правда. По крайней мере, в Москве это очень тяжелая правда, и люди уходят либо от кластериальных инфекций кишечника, вот если на первом значит, э, э, периоде ганглена кишечника, но ну, это на самом деле следствие псевдомембранозного колита, вызванного, ассоциировано с клостериодими дефицитами, с токсинами, то сейчас это довольно большой процент, потому что против него, против этой инфекции, против этого процесса практически нет средств. Они ванкомицин-резистентны, и возникает генерализованная гнойная инфекция, которая заканчивается системным сепсисом. Но, кроме этого, и цетинитобактеры, и псевдомон задают существенный вклад в то, чтобы мы не чувствовали себя благополучно. Англичане посчитали уже, поскольку они ведут более тщательную статистику, сколько людей попадает, находясь в стационаре, то есть имея тяжелую форму инфекции. Немножко разная система классификации у нас и, и, и в Великобритании. Сколько людей попадает опять в Сосонар? Получилось, что на самом деле, если человек тяжело болен, около 35-40% людей возвращаются обратно, и около 13% умирают, уже не от независящих от ковида условий. Это как раз следствие обострения. И предстоит очень тщательно выбрать вот эту вот дискриминацию между обострениями, связанными с физиологическими нарушениями индуцированным ковидов, и с этрогенным воздействием. Потому что первый, первый эпизод, то есть первая волна пандемии, которая до сих пор еще не закончилась, если быть строгим, она принесла в популяцию много значит, резистентных бактерий. Часть людей имеют активированную грибковый процесс. Он просто очень медленный и идет, так сказать, подспудно. И это все приводит к аллергизации. Да и сам ковид тоже, в общем, не добавляет прелести, потому что он сам стимулирует аутоиммунные процессы. Это хорошо описано. Есть две темы, уважаемые коллеги, о которых я могу почти бесконечно говорить. Не остановите вовремя. Это вот микробиоты, но это прошлая любовь. Ковид не любовь, конечно, но я просто, поскольку там оказался в глубине этого процесса, я как-то извлекаю из своих файлов внутренних что-то такое. Можно останов... Значит, если проблема диагностики всем понятна, там такие слова, как ПЦР, -ка, там еще что-то, уже на оскол, я пройду это, хотя эта тема важная на самом деле. Как мы поступим? Что клиницисты скажут? Будем рассказывать, нет? Ну, коротко, если. Да? Значит, есть прямые методы и не прямые? Тут все зависит от знаний на самом деле и от э, культуры населения. У нас э, последние э, несколько месяцев, ну, на самом деле с декабря, рядом административных решений вроде бы не отменена э, э, интенсификация диагностики, но она реально упала. Ну и статистика поэтому такая, такая странная. Но когда вы хотите напрямую, например, с помощью ПЦР, иммунохроматографического метода определения антигена, каким, значит, изотермической реакции и чем-то еще определить COVID, помните, что на самом деле есть некие окна, когда он, значит, персистирует в носоглотке. Ну никому лаваш, конечно, не делают, это тяжелая история. А после этого он там может и не быть. И более того, вот среди двух тысяч случаев смертей первых. Да, мы делали специальные секционный ПЦР. В очень небольшом количестве случаев определяется ковид. То есть это после двух недель вот нахождения в клинике. Он, конечно, есть, но его там не так много. Вирус обладает способностью самоограничения. Это вообще обычная история, как и грипп, как и многие другие вирусы. И большинство процессов, с которыми клиницисты борются потом, это процессы ковид-ассоциированные, как бы но не ковид, как это назвать, индуцируемые в данный момент. Да. То есть он Размножается, поражает клетки, приводит к цитолизу, и после этого уже все, его нет. Его даже высокочувствительными методами обнаружить очень сложно. И у людей, у которых мы видели поражение органов и тканей, ну там тромбозы, например, массовые, да, ни в почках, ни в печени, ни в легких, с помощью высокочувствительных методов мы его там не обнаруживали. Поэтому, когда мы говорим о чувствительности методов, надо прежде всего говорить о навыках медсестер, ну, то есть иногда они Довольно небрежно подходит к инспекции носоглотки. Это очень важный элемент. И по большому счету если сказано, что надо тупфером или шпателем, каким-то специальным таким зондом, тестировать нос, да, то есть довольно глубоко проникать в носовые отверстия, в там, ДОХАН почти, то так это надо делать. Потому что в передних пазухах носа он не очень хорошо встречается. Да? Значит, это самое такое типичное место для обнаружения. Вторым... Идет гортань, но на гортане он появляется на более короткий период, ну и потом уже легкий то есть нисходящая инфекция. Иногда нисходящая инфекция, как вы знаете, кто болел, не бывает, то есть все заканчивается легко. Это легкая форма, потому что включаются естественные силы, как мы говорим, там интерфероны и все прочее. Но бывают большие задержки. Вот с этим мистика, да, то есть, это русская рулетка с ковидом. Она определяется очень большим количеством факторов, которые сейчас пока до конца алгоритмизировать не удается. Вот именно поэтому там, мы переходим, возможно, к лечению. Да, я не считаю, что всем нужно делать КТ, потому что это скорее такая мощная психологическая травма для человека. Сказать ему, что вы знаете, у вас примерно 60% легких поражено. Человек будет себя после этого чувствовать не очень комфортно. Даже если у него сатурация девять, А такое бывает. Он начинает думать, что все. Завтра ну и так дальше. Второе, выпады не всегда являются следствием там, глубокого или там, грубой деструкции легких. Это по существу просто жидкость. Если альвиоциты не повреждаются при этом, а это описано, или часть альвиоцитов, да, то ну, легкие так устроены, особенно в покое, что они будут дышать. Вот, посмотрите, ну, как бы эта таблица, все ее знают, наверное. Да. Скорость определение это такой соревновательный какой-то момент я не очень я об этом скажу в конце потому что моя команда сделала российский аналог татарского лампа и он работает на самом деле ну потому что татарский аналог это японский аналог вот мы сделали это целиком полностью у нас есть свой фермент свой, свой прибор и решать завтра его получится можете посмотреть в качестве подарка вот ну и какое-то количество картриджей скорость не очень принципиальная вещь Главное делать это качественно. Все-таки COVID-19 SARS-CoV-2 является высокотетражной инфекцией. Ловить отдельные вирусные частицы там, на 45 циклах не нужно, потому что это приведет к контаминации и гипердиагностике. Но вот уверенная преаналитика, правильное хранение образцов до перевоза в лабораторию да, и какая-то надежная диагностика тут, пожалуй, самое главное. Неважно, каким методом. Если бы были. Ну, вся Европа там. Почти Кита, без Китая и Америка действуют с помощью тестов на антиген. У нас они просто очень дороги. Поэтому мы используем ПЦР. Да? Ясно, что тесты на антиген это почти домашние тесты, то есть не почти, а совсем, и они там требуют 15 минут. Вот. Но тут, вот, что называется, на вкус и цвет нет товарища. Мое мнение, повторяю, оно частное, и это вообще не рекомендательная история, надо очень внимательно следить за тем, как вы берете пробу и когда. Вот с этим связано почти 90% успеха. И когда инфекция стерта или неясная, я рекомендую, конечно, брать обычный значит, иммуноферментный анализ или какой-то его аналог, потому что, по большому счету, если это не первые 5 дней, то можно и вирусы не обнаружить, а инфекция уже может быть. Поэтому М, антитела класса М, начинающая G, наблюдение в динамике, очень полезная для правильной диагностики. Причем она, по-моему, не контролируется Роспотребнадзором, поэтому вы можете ставить диагноз, исходя из температуры, всяких клинических признаков и, и всего остального. Об этом особая история, потому что, смотрите, как, если, вы, если клиницисты сейчас изучат, что такое на самом деле цитокиновый шторм, то они мне не скажут ни одного количественного параметра, вообще ни одного, ни разу. Я специально интересовался этим, читая все клинические обзоры, ну, естественно, не российские. Это все не параметрические критерии. Повышение температуры, повышение цирреактивного белка, повышение интерлекина 6 цифры не приводятся. Но тем не менее клиницисты вот как-то таким интуитивным своим чутьем говорят, этот цитокиновый шторм, и назначают актембру, то есть ингибитор интерлекина 6 или ингибитор рецептора. Они это знают, но если посмотреть в рекомендации по этому, да, как и с сепсисом, то это не прописано. Вот, если у вас реактивный белок, при норме, допустим, 5, вышел там, за границу 100, или температура 39-40, и цереактивный белок там, 50, а интерлекины там, с 2 выросли до 500, все, это с ну штурмом, такого нет. Поэтому на самом деле здесь есть четкий подход комплексной диагностики каждого пациента, как он отвечает, насколько реактивно у него вырабатываются хотя бы гуморальные средства защиты, потому что текличное звено лучше не мерить, вы просто запутаетесь, и насколько другие параметры биохимические ферритин, ликопения, тромбоцитопения, значит, трансаминазы, некоторые, ну, естественно, соя, правильно померенные интерликины, ведут себя сообразным образом. Вот, наверное, если мы говорим о комплексной диагностике ковида, это, пожалуй, тот, тот перечень необходимых анализов, которые нужно делать у тяжелых пациентов. А почему я сказал, что это некий вызов, и слава богу, некоторые регуляторы на время первой волны, будучи ошарашенными ужасами, они как-то открыли двери, то есть стали лучше разговаривать с разработчиками, быстрее разрешать наборы и все остальное. Потому что очень важным с ковидом, это действительно кто болел знает, и особенно кто попадал после этого в госпитальную фазу, является быстрый переход легкой формы заболевания в тяжелую. Как я уже сказал, до конца причины этого непонятны, но в общем понятно, что происходит. То есть на самом деле вот эта вот скорость разрешенного ответа, разрешенного в плане того, что иммунитет это не обязательно антитела и не, не столько антитела, а это на самом деле местные факторы защиты. Могут справиться, то есть либо поставить ковид на полку, когда его репликация сдерживается выработкой интерферонов и выработкой на самом деле других малоизвестных, ну и я не буду о них сегодня говорить, факторов, которые на самом деле тоже очень существенны. Это называется такой вот барьерный, трансбарьерный иммунитет. И в какой-то момент, поскольку интерфероны токсичные белки, их нельзя все время использовать, потому что на самом деле токсический эффект от них кумулятивно накапливается. Вот эти вот надзорные силы организма падают, и, и вирус начинает быстро размножаться, и уже тогда включается патологический круг. То есть, на самом деле, вот эта аберантная форма реакции, которая приводит к ОРДС-синдрому, а это отек да? это значит активация макрофагального звена, синтез химокина в большом количестве, ну и все прочее, оно начинает превалировать. Пациенту становится очень плохо, он вдруг начинает задыхаться. Поэтому вот эти все штуки прикроватные, да, они, наверное, если ковид не уйдет очень быстро, да, будут развиваться, да они и развиваются. То есть, просто первым значит, примером явилось развитие диагностики, но вследствие за этим неизбежно будут созданы или уже созданы системы, которые быстро но если не прикроватно, то, по крайней мере, за короткое время позволяют оценивать тяжесть развития заболевания. Ну, в частности, например, интерликиновое профилирование. Потому что сейчас врачи, назначая дексаметазон или ингибитор, его, в общем, не особо думают об этом. А это было полезно знать, потому что, на самом деле, после дексаметазона человек не быстро восстанавливается. У него иммунитет, в общем, мягко говоря, снижен. Ну и потом там всякие перехлёсты, связанные с артритами и с прочими аутоиммунными заболеваниями. Поэтому вот это вот, да, и второе, вторая плоскость, которая есть, но ну, это обычная санитарная плоскость, это плоскость, которая связана с широким охватом. Вот китайцы могут там, за неделю миллионный там, или десятимиллионный город протестировать полностью, поголовно. Ясно, что если это будет работать там, одна лаборатория, ПЦР или какого-то другого свойства, это просто, наверное, невозможно сейчас. Ну, во-первых, это очень дорого. А Во-вторых, это требует каких-то усилий, больших организационных. А вот такие, такие мобильные вещи, да, там, передвижные какие-то пункты, какие-то тест-полоски, они позволяют делать очень широкий охват, так, тем самым заниматься тем, чем мы должны заниматься на самом деле все службы при эпидемиях, локализовать очаги, отграничивать очаги по распространению, и потом, локализовав очаги, уже разбираться с очагами, а не заниматься тестированием всех. Это так неправильно, если почитаете... И здесь врачи, или там значит, эпидемиологи, как это на самом деле написано. Ну и потом есть еще необходимость самотестирования, потому что ковид, безусловно, является гибридной, гибридным явлением, то есть очень много в масс-медиа нагнетено страхов и ужасов, и поэтому люди, особенно вот до последнего времени, как-то их стали успокаивать, что все уже прошло, и мы все победили. Они на самом деле боялись, и при любых признаках ОРВИ думали, а не ковид ли это? Что сильно усугубляло течение Ну, в общем, есть тут много-много подводных камней. Вот он завтра идет Равкаш, наверное, кому-то про Да, мы тоже мы сначала не хотели этого делать, но в общем потом поняли, что раз есть уже такие аналоги, и если бы мне кто-то 20 лет назад, когда там э, даже РТПЦР то было экзотикой, да, то есть в 2000 году в 99 в России сказал, что теперь это можно сделать на вот таком маленьком сундучке, весящем полтора килограмма, я бы не поверил сам. Но это так, поверьте. И завтра, когда он привезет, ну, наверное, там с четверга мы найдем какую-нибудь жертву. Причем эта жертва будет не медицинский работник, а либо секретарь, либо помощник. Такие случаи уже есть. То есть вот основное достижение, что это может... То есть, ну, фактически это лэмп, там, изотермическая реакция, но это может делать человек неподготовленный. И если Роспотребнадзор даст официальное разрешение, а сейчас испытания идут в микробе, то фактически мы получим возможность делать это не только в аэропортах, там, в специальных боксах, ну и на самом деле вот следующее обострение, доступ к ректору может быть транкирован инкубацией 20 минут. То есть все время реакции тут занимает 27 минут, потому что это ковид, там требуется еще РТПЦР. А так вот на грипп у нас эта штука работает 15 минут и все. 10 минут выделения, ну и 15 минут реакция. То есть это, это как бы некая просто иллюстрация того, что мы сделали, а что ковид стимулировал такие вещи, да, потому что на самом деле мы об этом, честно говоря, не думали. То есть мы не думали переводить это все в плоскость из лабораторной службы, из лабораторной рутины, в плоскость того, что это можно сделать дома. И у некоторых московских домов в некоторых Москов... это стоит уже. Это не разрешено пока, но мы подали документы на регистрацию, но это работает, что самое важное. Да, этот прибор рассчитан на двух людей. То есть, на самом деле, там два, два уха и два картриджа. И пока там есть два пипетирования, ну вот, наверное, со следующей неделе он будет одно. Он да, это одноразовый картридж. Нет, прибор не надо выбрасывать. Он... А я уже сказал, что вот на самом деле такие вещи, да, то есть, увеличение скорости мониторинга, потому что есть еще и психотизация, и она есть особенно в постковидном. Пост я считаю, что ментальные то, что называется ментал disorders, это самая главная история, вот она требует какого-то некого постоянного мониторинга разных проявлений. Да? Самым грозным, конечно, является тромбоза. Да? Мониторинг тромбозов, это, наверное, самая важная вещь, потому что, увлекаясь да, антитромболитиками, мягкой или не мягко, там гепаринами низкомолекулярными или там, непрямыми, мы рискуем получить кровотечение. То есть нет ничего такого, как с антибиотиками, чтобы проходило бесследно для организма. Поэтому мониторинг, ну вот здесь указаны э, некие основные параметры, которые можно делать и нужно делать, наверное. Но это уже, наверное, все-таки удел врачей. Это моя? Нет, это не моя. Угу. Еще есть некоторое небольшое время. А вот и вызовы по диагностике, по, по диагностике довольно большие, да. То есть на самом деле, конечно, э, вот когда мы говорим о диагностике сейчас, вот на сегодняшний момент. Смотрите, как было. Больницы перешли в красную зону. Теперь вроде бы большинство красной зоны, ну, по крайней мере, в Москве так закрываются, больницы возвращаются обратно к нормальной жизни, потому что за прошлый год мы имеем почти 400 тысяч дополнительных смертей, вроде бы как нет ковида. По официальной статистике их всего 80 тысяч. Ну, говорят, что это другие заболевания, но на самом деле это, конечно, все все понимают. И, э, значит, э, надо же лечить людей. То есть нельзя все время заниматься ковидом. И это совсем нетривиальная задача, потому что к вам может поступать человек, он может иметь какие-то симптомы, как я сказал, например, матовое стекло да, в легких, покашливать, у него может быть температура, его сразу отправляют в ковидный госпиталь. Он не болен ковидом, но его отправляют, и он заболевает там. Понимаете, поэтому на самом деле адекватный, точный, хладнокровный мониторинг, но врач как будет действовать? Чтобы прикрыть себя, он лучше отправит. Вот ну, там-то ковид, а у этого, например, просто УРВИ и какое-нибудь сердечно-сосудистое заболевание. Не связанное совершенно с УРВИ. ну просто так случилось, перенервничал. Поэтому вот эти все вещи, которые здесь написаны, да, разделение потоков в клинике, создание каких-то обсервантов, да, то есть обсервационных зон, где очень точно, очень прецизионно ставится диагноз, исключается диагноз при наличии воспалительных заболеваний. Это очень существенная задача для всех, потому что к этому никто не готов, ни ментально, ни технологически. Вот отправить человека в ковидный госпиталь, это готово, потому что ну, так, так требует инструкции. Но человека надо лечить от другого. Тут уже возникают большие проблемы. Это, мне, мне кажется, что это довольно важная штука. И самое главное, что врачи, и главные врачи особенно, они находятся под методом противоречивых требований, потому что никто самые жестокие значит, установки Роспотребнадзора до сих пор не отменил. Это вторая группа патогенов, то есть особо опасная инфекция, при всем при том, что вроде бы у нас сняты почти все ограничения и врачей будут штрафовать за несоблюдение противоэпидемического режима, требуется очень точная, прецизионная, прецизионная штука, чтобы быть уверенным на высокое количество процентов, что на самом деле это либо ковид, и тогда действительно по показаниям требуется обсервация какая-то, возможно даже в конце концов придут к тому, что если это легкая форма ковида, ну, потому что много людей вакцинированы, повторно заражены там, и так дальше, и можно просто подождать какое-то количество времени, чтобы и потом лечить человека. Не отправляйте его там в, инфекционную, в инфекционную больницу, но ну, как, какой-то прием должен быть выработан, вот об этом я хочу сказать. И с другой стороны, мы должны никто не исключает, что ковид будет мимикрировать. Да? Вот я там приводил слова Тареева, если кто прочел, но понимаете как, это же обычная история, эволюции заболевания. Меняется контагиозность, стираются симптомы, постепенно будет отменено матовое стекло. как как раньше говорили, вы посмотрите апрельские передачи, точный и безапелляционный признак ковида, ну и так далее, и так далее. То есть на самом деле вот, точная диагностика и распознавание ковидной инфекции, возможно, вне, он поменяет локализацию, то есть он в основном размножался в респираторном тракте, а будет размножаться где-то еще. Это, в общем, не бесспорная вещь, это надо все видеть, и вот эта эволюция, и слежение за литературой, и какие-то шаги в каждой клинике дают, в конце концов, качество оказания помощи. Какие-то вещи давайте я уже опущу, потому что аудитория устала. Я, я наверное, пройду через, через лечение. Да? Потому что, ну строго говоря, говоря о лечении, как я понимаю, его нет. Да? Патемонического лечения нет. Есть быстрое, как я уже говорил, да, устаревание терапевтических схем. Потому что 29 рекомендаций за там, 4 месяца означает, что их просто нет. вот Их лучше не воспринимать, потому что это... Ну, как бы одно отняет другое, потом третье. Ну, люди что-то пишут. Потому что средств, которые показали бы свою эффективность, пока не выработаны. Фавипировир, ну, говорят о том, что он ограниченно эффективен. Но зарубежные исследования, многоцентровые исследования ставят эту точку зрения под вопрос. Ремдизивир, на который так э, уповали американцы, да, это тоже ингибитор э, репликазы, он на самом деле показывает очень ограниченную эффективность. Но на этом все пока заканчивается. Есть антитела, моноклорные тела, которые ингибируют связывание, то есть это так называемые нейтрализующие антитела, полученные искусственным путем. И есть сыворотки гипериммунные, которые по-разному могут действовать. Ну, там, московские клиники показывают, в частности, центр фнк где около 20-25%. По одной простой причине. Что 30% людей, переболевших тяжелым ковидом, имеют очень высокие титры антител, но практически ничтожные титры нейтрализующих антител. Это не только наши данные, это еще данные и мировые. То есть почему-то люди, переболев ковидом, гуморально неэффективны совершенно. Вот это надо принимать к сведению. Поэтому, если мы говорим о использовании просто гипериммунных сывороток, которые не оттипированы на нейтрализацию, то скорее это так и не пальцем в небо. Надо иметь не просто правильного пациента-донора, но еще и какой-то лабораторный комплекс, который хотя бы на псевдовирусах или на специальных тестах ИФА к RBD, там больше просто с точек посадки нейтрализующих антител, выявит, что у вас значительный титр. Все то же самое касается вакцинации. Выражение титр высокий. Потому что на самом деле существенным имеются только те антитела, и это индивидуальная вещь. Не у всех людей, у которых вырабатывается гуморальный ответ, может быть соответствующая проциктивная защита. Это тоже надо помнить. Но по этому поводу я бы не сильно переживал, не бегая в разные лаборатории тестироваться. Важно, что, как мне кажется, что если организм ответил первый раз, то есть уже распознавание вируса произошло в каком-то виде, это уже достаточно, чтобы инфекция как-то происходила значит, в более мягком варианте. Тем более, что первичное опасение об вот этом антителоусиливающем усиливающем а то что называется в английской литературе эффекте они оказались в значительной степени для ковида спекулятивными для других вирусов это так для лихорадки денги но для ковида пока это в общем скорее больше предположение чем практика то есть не показано что наличие антител сильно стимулирует например размножение вирусов в лимфоцитах в макрофагах и так дальше слава богу Вакцины, которые сегодня сделаны, они являются, это, наверное, самая сейчас грозная тема. Я не буду сразу скажу, вопрос не задавайте, какая вакцина лучше. Я слишком много знаю, чтобы об этом говорить. Вот. Но я скажу так, что на самом деле эти вакцины, это первого круга, и они, безусловно, будут как-то оптимизироваться. Потому что это, вот читайте внимательно литературу, да? Значит, когда регуляторы, неважно, российские или FDA или европейские регуляторы, ну, любые регуляторы выдают разрешение на использование антиковидных вакцин, они пишут, что это антиковидные вакцины рекомендованы к применению в условиях пандемии. Точка. И первое, значит, первое правило любого вакцинолога вред от вакцины должен быть меньше, чем вред от инфекции. Это вроде бы соблюдается. Потому что когда даже пишут о том, что у Пфайзера есть какие-то побочные реакции, у Астрозенеки есть реакции. Слушайте, а сколько людей умерло от ковида? Это несопоставимо. Там на 1,4 миллиона прививок Астрозенеки есть 7 смертей. Ну, это, конечно, очень плохо, но сколько бы людей умерло, если бы этой прививки не было? либо бы сидели в локдауне? Вот. Поэтому тут э, надо подходить к этому в общем, довольно спокойно и осторожно и понимать, что какой бы, бы вакцину вы не взяли, но действующую, скажу сразу, действующую, это всегда процесс э, распознавания вами как организмом того, что создатели вакцин вложили в, значит, в, э, внутрь да, в качестве субстанции. Вакцины делаются самые разные. Ну, прежде всего, конечно, излюбленным э, значит, э, веществом является с белок либо весь, либо фрагмент из белка там определенным образом, как раз из-за протаз вот так сделано у Пфайзера, да? они взяли тот фрагмент, который на самом деле до работы мпс 2 и фурина. Либо это целый вирус, классическая вакцина, причем она не только у Чумакова, она у китайцев, и она по всему миру, она имеет не очень высокую эффективность, просто в силу того, что классический процесс инактивации, но ну, времени не было подбирать другие он довольно сильно деградирует РБД. И поэтому вырабатываются тела на Н, на s 2 Иногда это бывает достаточно, чтобы обеспечить ну, там, титр нейтрализации 1 на 40. Когда вы вводите С-белок, ну, это там, титры, при, если сильная иммунная система, за 100 там, в условных попугаях. И выше. Ну, выше может быть намного больше. Но это опять же гуморальный ответ. Это не все, что нужно. Да? Нужно, чтобы хорошо работало звено. У пожилых людей по известным причинам, поскольку вилочковая железа представляет собой фиброзный такой маленький тяжек, новых лимфоцитов нет, и все, что есть, на том и, на том и ездим. Вот. Но, но и дозы вакцинации, и бустирование, то есть, на самом деле, повторная ревакцинация для того, чтобы закрепить эффект, связаны с тем, чтобы не болеть никогда. То есть, вот, чтобы как можно дольше. Ну, разные спекуляции. Два года, пять лет, семь лет. 10 лет, кто больше. Значит, респираторная инфекция, вообще говоря, это довольно тяжелая история для создания вакцины на всю жизнь, потому что это же ведь трансэпитериальный иммунитет в первую очередь. Да, кстати, у вакцинированных такой эффект отмечен, что многие вакцинированные могут быть носителями. То есть на слизистых вирус может находиться, он там ограниченно размножается, и они могут быть контагиозными. Это надо изучать, но такой факт отмечен. Поэтому, вот я уже сказал все это, да, ну и там подкожная, значит, внутримышечная инъекция, сейчас делают таблетки уже. А русские ученые в Петербурге делают йогурты, там. то во что гораздо. Это не важно. Важно доставить либо группу антигенов, либо значит S-антиген, да, как основной таргет, чтобы запустить иммунитет. Побочные эффекты определяются просто тем, что, как и в случае инфекции, значит, происходит перебор, так называемый сортинг антител, и действительно исследование, это уже наша там история, сейчас она, она уже принята, скоро выйдет значит, в печати, действительно при острой инфекции часть антитела имеют аутоиммунный потенциал, потому что они просто распознают белки человека ткани человека, в частности, кишечные белки, там некоторые атеофазы, ну насосы и легочные тоже. Поэтому, значит, после первичной иммунизации, по-видимому, должна произойти какая-то сортировка антител, элиминация, то есть, супрессия тех клонов, которые вырабатывают токсичные антитела и выработка только тех, оставления клеток памяти только того свойства, которое будет меньше токсично для организма. Вот примерно то, что я хотел сказать. Участь закончился, поэтому, наверное, я, я тоже закончился. Вот. И сейчас много вакцин. Да? Это зависит от регуляторов. Ну, сейчас я закончу уже по вакцинам. Допустят ли другие вакцины на наш рынок? Вот. Но я лично не считаю, что наши вакцины чем-то в худшую сторону отличались. И призываю всех людей, которые значит, еще раздумывают, все-таки прививаться. Я сам к этому пришел не очень просто, потому что, повторяю, сначала было предположение, что может быть АДЕ, и я следил внимательно за литературой о том, что некоторые вакцины, возможно, и не очень эффективны. А надо понимать простую вещь, что кроме индивидуального, индивидуальной защиты есть еще представление о контроле над инфекцией. Мы сможем на самом реально контролировать инфекцию только в случае, что будет большая прослойка. Ну а дальше каждый человек выбирает. Он либо хочет поболеть либо как-то в меньшей степени поболеть, потому что вакцинированы люди тоже болеют. И естественно, как это часто бывает, проценты, которые сейчас заявлены, при расширении статистики, они будут уменьшаться. Это тоже бояться этого не стоит, потому что на самом деле даже 70% эффективность в общем достаточно эффективна. И одно дело вы там работаете с группой в 20 тысяч человек, или в 30 тысяч, другое дело в 5 миллионов. У всех свои особенности, да, причем как, как правило все-таки при первичных испытаниях берут здоровых молодых. Это не все равно, что, допустим, ваш покорный слуга или люди старше. Там все по-другому. Но это не означает ничего. Да? Чем больше вот эта вакцинная прослойка, чем меньше вирус имеет параметры контагиозности, помните, я вам об этом говорил, и 4 Вот сейчас пишут эпидемиологи, что вроде бы впервые в Российской Федерации контагиозность упала до 1,1 или даже меньше единицы. Но это буквально означает, что эпидемия там... Отсчитываем два инфекционных периода значит, инкубационных, и вроде бы она должна совсем упасть. Так, наверное, не будет, будет реактивация, но об этом пишут. Поэтому это управление параметрами контагиозности, это не только маски, не только дистанция, как я от вас стою, но это еще и, на самом деле, в полной мере представление о том, что мы являемся частью социума и инфицируясь самостоятельно, мы еще внесем угрозу для других. А рядом, особенно с молодыми людьми, могут быть пожилые люди, для которых это может быть не так спокойно и не так просто. Вот, есть отдельная значит, история про реабилитацию. Ну, наверное, я уже исчерпал свой потенциал. Если кому-то из клиницистов это будет интересно, наша клиника нет никаких рецептов реабилитации общих. Просто совсем нет. Да? И каждый думает по-своему. Что мы сделали, я скажу, а дальше вы можете... С моей клиникой, значит, как-то вступать в контакт, потому что это была довольно интересная творческая работа. Мы разбили реабилитацию на четыре разных параметра и поставили это, эти параметры в диагностические панели, которые предшествуют госпитализации. На первое место мы поставили то, что называется mental disorders. Мое глубокое убеждение, что ковид прежде всего, да, это лидирующая патология. Но об этом люди либо боятся говорить, либо стесняются. Но и, и, а? Ментальное расстройство. -то ли? Лидирующее. А, Потому что у большинства пациентов либо расстройство сна, астения, депрессия, в том числе и клинические формы, а когнитивные дисфункции, ну, масса проявлений, и они как-то так стыдливо умалчиваются. Просто из-за недостатка времени, значит, я не очень хочу говорить о том, как это может происходить. Там, поверьте, есть органическая причина. Это не связано с тем, что вирус ковида размножается в нервной ткани. Это там другие совсем механизмы, но не буду говорить. Вот. А вторая история, это, конечно, инфекционный процесс, стертый, хронический, потому что ятрогенное воздействие антибиотиками или бездумное домашнее воздействие антибиотиков на неосложненную. Ковидную историю дает большое преимущество вирулентным резистентным штаммам. Ну и грибковый процесс тоже. Это надо все диагностировать. Ну а третье и четвертое это уже и пятое это специфические функции организма, которые повреждаются. Это прежде всего сердце и сердечно-сосудистая системы целиком, кишечник. Он является следствием двух причин того, что ковид может быть кишечной формой, и он поражает кишечник эпителия. И второе, потому что врачи или сами люди пьют антибиотики просто так. Я уже говорил про кластеридиальную инфекцию и про все остальные вещи. И значит уже там на каком-то другом месте стоит органические поражения нервной системы или опорно-двигательного аппарата, обусловленные активацией аутоиммунных заболеваний. В частности, связанных еще с тем, что даден э, дексаметазон в количествах, превышающих все мыслимые и немыслимые параметры, и ингибиторы интерлекинов. И как ответная реакция. То есть если имеете вот, при даче, например, Элсиры, то возникает, резко подбрасывается интерлекин 6. Да? Ну, потому что понятно, что это компенсаторно. Если убирать интерлекин 6, резко возрастает количество рецепторов к интерлекину 6. В конце концов, это все сказывается. То есть пока иммунная система приходит в состоянии относительного равновесия, если ей суждено, надо быть очень чутким и внимательным. Люди жалуются на обострение или там просто на новую манифестацию этих процессов. Мы начали это делать, то есть мы не были, моя клиника не была в красной зоне, но мы довольно активно с учетом, да, это тоже обязательно диагностический вызов, потому что вы не можете просто так это клинически осматривать, вам нужно точно знать, какие параметры физиологии организма нарушены и как к ним подходить. Вы начинаете трогать одно, это все системные проблемы. Системные заболевания точно не лечится. Вот, собственно, если кому-то из клиницистов интересно, пожалуйста, мы вам расскажем, как это сделано. У нас это сделано вплоть до, поскольку есть VIP-клиенты, до предварительной диагностики. То есть, когда пациент поступает в сценар, мы уже знаем примерно, что с ним. Ну и есть маршрутизация по отделению. Я, да, я Пока зал аплодирует вам, сейчас определяется, кто задаст первый вопрос из зала. Я хочу сказать, а вы... что у нас есть два типа вопросов, которые поступают из зала, которые поступают от наших коллег через социальные сети, которые транслировали сегодняшнюю нашу встречу и транслируют. Если позвольте, я начну все-таки с одного из этих вопросов, но что на части продолжение того, о чем вы только сейчас говорили. Вадим Маркович, добрый день. Скажите, пожалуйста, как понять, стал ли ковид причиной болезней, которые ранее не были выявлены? Никак. Что для этого нужно сделать? Никак. И надо ли вообще для этого да нет, что это, делать? Это, значит... Ковид это вирусная инфекция, пусть но она новая. Да? Вот всегда, когда популяция деградантов, к которым относится гомосапинс сейчас, встречается с новым, с новым инфекционным агентом, так случается. Это, в общем, Грипп тоже когда-то перескочил от птиц. Да? Вот Испанка и все остальные примеры, это по большому счету первые, да еще и осложненные войной там, и прочими социальными потрясениями проблемы, когда ничего не было. ОРДС не, не умели лечить, поэтому там, от 50 до 100 миллионов жертв. То есть, пока иммунитет, пока коллективно это все сначала на уровне адаптивного иммунитета, а потом и, и того, что называется in эти не будет закреплено, как распознавание, да, мы будем страдать. Это первое. Второе. Мы сейчас, конечно, не такие, как там, 50 лет назад, это я к первой теме прискакиваю, потому что мы едим другую тысячу, у нас другой, другая напряженность. Мы в вследствие санитарии совсем по-другому активированы с точки зрения иммунитета и многое-многое другое. И то, что на этом фоне, еще на фоне психоза, который был развит в течение года во всех странах, потому что на это работало много средств информации, возникают те или иные болезни, но ну, искать тут причину, точную причину следственную связь я бы не стал. Вот и все. Другое дело, что не снят вопрос о хронической форме ковида и о том, что называется психоза, вот Таким реинфицированием, да, потому что, опять же, когда об этом стали говорить, я стал говорить об этом вот как раз по апреле, на меня шикали, говорили, да не может такого быть, да. Но на самом деле реинфицирование происходит, это естественный процесс. И многие люди, которые болели ковидом в первую волну, имеют шанс заболеть опять и заболевают. Это может быть мягче, может быть сильнее, причина это... Uh, спасибо. А, Давайте можно, тогда и золото. У меня это... единственная просьба, поскольку идет трансляция. Да, uh, я, я получил микрофон просто на первом uh -huh. ряду, поэтому, я Вадим Аркадьевич, поп... а, просто да. для зрителей, чтобы было. А, для да. зрителей Андрей Киясов. Значит, у меня, Вадим Ильич, с конца вот по вопросам пройдусь. Первый, так сказать, когда вы говорили про реабилитацию, ментальные, двигательные расстройства. Как вы относитесь к тому, что ковид это а новичок такой вирусный? Поскольку, то есть, работает на уровне э, синапсов и там, где энхалинорецепция? Никак. Понял. Вот почему. Но это, так, это как раз то, что я не договорил. Значит, есть опасения, потому что такие работы уже появились, что вакцинация может приводить к... Вторичному повреждению нервной системы. И мы это попытались исследовать там в наших лабораториях, просто поскольку есть рекомендантные, ну, правильно полученные белки с комплекса, там ERBD, и S2, и целый s белок мы добавляли это к нейронам, каких-то видимых вот таких деструктивных нарушений, в том числе и при формировании синапсов, мы не увидели. Спасибо. Но показано, mm -hmm. что на самом деле, вот когда происходит потеря обоняния, или когда эти белки проникают через кровоток в области головного мозга, то в эндотелии индуцируются точно такие же с точки зрения инфламеншн, ну, воспаления, процессы, которые хорошо описаны в легких. Также выделяется интерлиген 6. Нарушается а, контактная, то есть возникает контактная дисфункция между эндотелиальными клетками. И на самом деле там выделяются интерлекины, эстокины, простите, другие, другого, другого класса, интерферон. То есть на самом деле происходит активация провоспалительных каскадов совсем недалеко от нейронов. Вот пока дальше этого дела никто не пошел, но предполагается, что такой воспалительный синдром в центральной нервной системе существенным образом влияет на то, что мы называем ментальным менеджер. – Димак, я просто коротко. Есть данные о том, что против какой-то, есть какая-то вакцина вызывает или дает эффект выработки иммуноглобулина А? Не знаю. Окей. Okay. И вот у вас был очень хороший слайд. Вы поскольку на самом деле ведущий специалист там, по микробам, по вирусам, так сказать, по всему. А есть ли какие-то данные? о конкуренции между какими-то бактериальными сообществами, которые предохраняют от заражения к ковиду, или же какие-то, так сказать, наоборот вирусы. Но это еще дед э, этого самого Дарвина говорил, что двумя вирусами как правило не болеют одновременно. Болеют. Я согласен, что сейчас показали, что бывает и болеют. Да? Нет, я с ковидом говорю, болеют. Да. Мы видели другие вирусы Нет. на фоне ковида. А бактериальные есть какой-то вот такой. Мы скорее думали и смотрели микробиоту в том числе и того, что происходит после разрушения легких там вот на этих патоморфологических срезах. Ну, там как бы два сценария: либо запускается вот этот вот внутрибольничный комплекс, и это просто уже внутрибольничная пневмония, то есть ковид переходит в классическую бактериальную внутрибольничную пневмонию, от чего люди умирают а Либо, если человек как-то, ему удается избежать этого, да, то есть врачи не дают антибиотики с самого начала, или он лежит дома и не принимает их сам, то, в общем, это обычная флора. Она у всех как-то разная, у нас недостаточно просто статистики, чтобы сказать, что Нет. вот эта бактерия в легких там, или там, в, на в назофарингеальной области будет антагонистом ковида. Скорее... Больше есть спекуляции, вот то, что я знаю, встречал в литературе, что, допустим, там ОРВИ любая, да, там риновирусы или грипп, они могут запуская интерфероновые, значит, подскок вот этот, да, как-то быть таким, ну, неспецифическим вакцинальным шагом, да, на какое-то время предотвращающий инфицирование ковидом. Но это неподтвержденная спасибо, история. Раз, не спасибо. Поскольку времени а, да, очень много вопросов есть, я вот передаю сейчас. Вот, а, <связываю> да, Марат Ясупов. Здравствуйте. А, Владимир Маркович, спасибо большое за очень интересную лекцию. Не могли бы вы прояснить ситуацию с повторной заболеваемостью? Мог бы. Какая статистика существует? Высокая. Более того, она будет увеличиваться. А. То есть на самом деле в некоторых закрытых... Там, Институт, ну, институтских статистиков, да до там, 40%. 40. Где-то интервал от 6 месяцев. То есть в этом смысле ковид абсолютно классическая инфекция, которая... И это очень сильно зависит от, от возрастного среза популяции. То есть если люди молодые, то они, как правило, первый раз болеют легко, напряженность ему где-то у них низкая. Ну и... Если человек, конечно, там... Ну и избежал, но он тяжело болел, то это, наверное, подольше, потому что просто иммунитет там. Сейчас я вам сказал немножко страшную вещь, чтобы средства у нас информации правильно помнили. Означает ли вот ваш ответ, что вакцинация не столь значима сейчас? Очень значимо. Очень, очень значимо. Не надо понимать, вот, потому что понимание вакцинации, любых актов, там, болезни, болезней, mm -hmm. оно воспринимается как-то очень так определенно. Вот либо да, либо нет. Это процесс, и на самом деле вакцинация сейчас, это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вирусов в популяции, просто за счет иммунности. Вот почему вакцинируют так интенсивно, и надо вакцинировать интенсивно, а не час по чайной ложке? Американцы делают там 2 миллиона вакцинаций в день, потому что они понимают, что на самом деле за месяц будет произведена довольно большая иммунная прослойка, и вирус как такой у надо где-то размножаться, вирус же это не бактерия, он не может лежать в почве, но надо постоянно размножаться. Вот это кардинальное отличие вируса от бактерий. Отсюда экспансия вируса в теории классической, она идет следующим образом. Понижается вирулентность, ну патогенность так проще, да, то есть он становится менее злой. Но увеличивается вот этот потенциал для распространения. То есть вирус как бы стремится сожительствовать с, с особью. Это не обязательно человек, там мышь летучая, гибель, ну что-то, где он может быть даже просто как резервуар. Но для этого должно пройти большое время. Не надо понимать, что это за год будет сделано. Да? То есть это какой-то процесс какой эволюции, когда постепенно происходит так называемая тренинация вирулентности. И если люди, наделенные интеллектом, массово ставят заслон, это как цепная реакция. То возникает аборт. Ну потому что некуда, некуда просто прыгать. Или наоборот, если люди играют в авось, то это приходит в стадию такой прициркуляции, Первые люди, которые переболели, они становятся опять чувствительными, ну и так далее. Спасибо. Да, Альберт Резванов. В продолжении вот вопроса, Вадим Марковича, вот вы сказали про повторную инфекцию возможную. И можно сказать, два вопроса в одном: как вы оцениваете длительность иммунитета, в целом, который возникает в результате естественной болезни или вакцинации? Пока не знаю. А второй вопрос. А рекомендуете ли вы вакцинироваться тем, кто переболел? И Сложный вопрос. Я понимаю. Сложный вопрос, потому что на самом деле, вот говоря о сенсибилизации, о каких-то вещах, связанных с аутоиммунными проявлениями и с какими-то другими проявлениями, но вот я могу описать, я за собой внимательно значит, следил, когда я вакцинировался спутником, <сила> у меня очень стабильное артериальное давление. То есть оно никогда не поднималось там, даже при всяких перегрузках выше 120. Значит, инъекция спутником, и у меня действительно довольно высокий титр антител, привело к тому, что на 20 мм значит, между вакци вакцинациями и еще 10 дней после давление держалось. Ну, я его не коррегировал, но оно держалось. А потом оно ушло само. То есть, на самом деле, любые такие интервенции, они, конечно, не, не, без, как сказать, не, они не инертны. Да? Организм реагирует и реагирует по-разному. Известны случаи, что вакцинация содержит в себе элементы недомогания, иногда повышенной температуры. Это не один день часто бывает, это бывает до недели. Возникает миостыния, возникают такие же симптомы, как на самом деле боязни, фобии там, и так далее. Но это потом проходит, естественно, в отличие от самого ковида. Если человек переболел, и у него есть напряженность иммунитета какая-то, да, или бы там чисто теоретически он может померить Т-клеточное звено, пусть даже гуморальный ответ у него будет маленький. Но я бы лично не стал бы этого делать повторно, потому что я понимаю, что Т-клетки памяти хранятся гораздо дольше, чем Б-клетки. И... Анастасия Альпеева, студентка высшей школы журналистики. Подскажите, можно ли сейчас предсказать возникновение новых волн коронавируса? Конечно. Мы еще в первую не пережили. Конечно. А как вы думаете, сколько их еще? Будет? Не знаю. Но они будут, они должны быть все-таки меньше. То есть по интенсивности, по, по, по амплитуде, по количеству. Есть много факторов, я об этом и говорил. Врачи учатся, ну, во-первых, ушел, ушел страх первых там недель, когда люди задыхались прямо на глазах и умирали. И невольно люди, пытаясь помочь врачи, да, запускали ошибки. За это видеть их нельзя, потому что они действовали строго по протоколам, которые, которых 29 рекомендаций. И сейчас уже, наверное, больше. Вот. Второе, понятно, что будут вырабатываться средства, то есть препараты. Я об этом сказал. И это не вакцинальные препараты, это препараты медикаментозные, эффективность которых будет доказана. В-третьих, по понятным причинам, качество вакцин с каждым годом на COVID будет совершенствоваться. Потому что, как я приводил на слайде, много групп разных, в том числе и вот, японцы. Они анонсировали, закупая, по-моему, Pfizer, я забыл, или Moderna, что они сами не будут в первые два года заниматься выпуском вакцин. Они сначала учтут ошибки, а потом сделают свою. Ясно-технологически они там очень продвинутые, это ничего не стоит. То есть мир постепенно, конечно же, приспособится. И вакцинальный цикл – это 5-7 лет. Создание полноценной вакцины – когда никому из присутствующих и отсутствующих не придет в голову бежать в лабораторию сдавать после вакцинации антитела. Но ну, это просто никто же не делает после обычных прививок. У привили, все, и все, и достаточно. Но для этого нужно просто, чтобы время. Здесь же вот этот весь ажиотаж связан с тем, что фактически с колес да, в пандемическую эпоху люди прививаются, чтобы просто ослабить и уменьшить риски. И все. У нас очень много разного рода публикаций, я бы хотел, у нас осталось буквально 8 минут, дело в том, что уже вылет, да, я бы хотел, чтобы клиницисты задали вопросы, потому что ведущий у нас журналист, и я бы хотел, чтобы специалисты позадавали вопросы. Пожалуйста, вот первые ряды, пожалуйста, у нас главврач есть и так далее. Сергей в. Уважаемый Вадим Маркович, однозначно ковид очень сильно влияет на психику. Вы действительно правы, что это как-то умалчивается стыдливо. Но влияние совершенно разноправленное. Основное количество это торможение, но есть когорта людей, на которых это действует. И длительно действует, как возбуждение, в том числе потери сна, да, кошмарные инстоведения да. и так далее. Вот С чем связано? Аутоиммунная реакция просто на фоне... Нервные ткани, наверное, не совсем объясняют процесс. Не знаю пока. Но мы, мы начали это делать. То есть, на самом деле, это же, понимаете, процесс, с чем это связано. Вот если посмотреть на количество публикаций, которые было выпущено по ковиду, я с какого-то момента устал их читать, потому что там... А в России вообще тяжело, потому что там, на самом деле, люди берут дайджесты, потом спекулируют друг другу, рассказывают как анекдоты. Вот. Очень много недоброкачественной информации отвратительно сделанной и, в общем, не вызывающей никакой критики с точки зрения методики. Это первое, да, и поэтому очень много фейков. Значит, сейчас наступает время, в общем, выхода взвешенных, качественных работ, которые будут потихонечку проливать свет на то, что же на самом деле происходит. Ясно, что вот запустить инфекцию в нейронах пока никому не удалось. Это, это уже факт. Ясно, что если какой-то эффект может быть, то он связан либо с, как я сказал, с активацией инфламаторных реакций сосудистой, сосудистого русла головного мозга, да, то есть, приносящих сосудов, и, соответствующим образом, мини-цитокиновым штормом там. Это не исключено. И он долгий. Потому что, когда клиницисты значит, лечат тяжелых больных, с первого раза с таким штормом, вы знаете, не всегда удается. Да? То есть это волнообразное течение, и каждый человек, который смотрит за такими пациентами, тяжелыми пациентами, у которых действительно есть ОРДС, он думает, сколько раз ему дать октембру и как комбинировать октембру с дексаметазоном и с чем-либо еще. И хорошо, если ему там с третьей попыткой удается это утихновить. Примерно такие же процессы могут происходить и в центральной нервной системе. И они могут происходить, поскольку там это за, ну, заграничная ткань. Гораздо дольше время, это связано с, возможно, окклюзией сосудов каких-то и так далее, потому что то, от чего мы отказались, изучая литературу и, собственно, наши патоморфологические атласы, я думал, что на самом деле основное, основная история, и мы хотели это исследовать, это сладкий эритроцитов, да, то есть стекинг такой. Да? Но вот западные клиницисты, которые аккуратно расклассифицировали клинику тромбозов при ковиде, в общем, поставили это на последнее место. То есть мне казалось, что на самом деле вот астенический синдром и э, соответствующим образом э, вот такая вот э, длительная постковидная реабилитация связана с тем, что просто капилляры забиты, и туда не проходит кислород. Потом вышли работы, которые проливают частичный свет на этот, на этот процесс. Выяснилось, что у животных, значит, э, так называемая генерализованная ковидная инфекция, но ну, они просто ковид инвестировали в, в брюшину по транскрипционным профайлам вызывает существенное нарушение окислительного фосфорирования, причем долгое, стабильное. Но вот мои сотрудницы, которые там со мной биохимию изучают по своей, по, совсем по другой тематике, которую я на самом деле занимают, они стали сукцинат себе применять, в общем, говорят, что им полегчало. Но это не, не какая-то такая системная история. Да? То есть люди ищут реальные субстраты макропризнаков, что касается, и возможно, поскольку нейроны это вообще очень энергетически зависимая ткань, да, там происходит то же самое. Никто этого не знает. Но то, что S-белок может проникать гематенцефалический барьер, в ряде работ уже показано. Это как раз работа января, февраля этого года. То есть на мышах показано, что значит, ну и делали очень сильные лаборатории, что он, этот белок может проникать через и гэп, и значит эндотелий, и попадать в, в собственный ткань мозга. Больше пока ничего не сказано, но это, этот факт зарегистрирован. Поэтому это предстоит еще изучать. Что и предстоит изучать еще также отдаленные последствия. Это отдельная песня. Потому что мы вот, девушка спрашивала только в начале. Мы пережили первую вспышку, да, когда все-таки значительное количество, еще не подавляющее людей тем или иным способом, лучше вакцинальным, ознакомилась с патогеном. Ну либо с частью патогена, либо с патогеном. Но это только начало. Спасибо, очень Я хотела бы сказать да. Ага, да. Ну, к реплике о Татарстане, о лечении у нас, Владимир, мы также с клиническими рекомендациями работаем. Да, мы начинали с мифлохина, азитромицина. На сегодняшний день антибиотики не назначаем, мефлохин не назначаем. В соответствии с десятыми рекомендациями и со своим клиническим опытом мы тоже пришли. И те вопросы, которые вы затронули, вот, вот со всем мы этим столкнулись. И возвращаясь вот к теме а, нервной системы и ковид, Обратили внимание, что контингент пациентов с изначально имеющей коморбит по заболеванию нервной системы, перенесенные инсульты, паркинсона, хронические заболевания любой нервной системы, они, ну мы, мы знаем и раньше при любой этиологии пневмонии эта группа пациентов она всегда находится в группе риска в зоне риска и там высокий процент летальности, но при ковид инфекции все-таки вот этот процент он гораздо выше, все-таки наверное можно думать о нейротропности вируса все-таки нет. нет или это системное воспаление? Новая инфекция на новую инфекцию, поскольку регуляторный цикл сброшен. Всегда происходит гипериммунный ответ. Никто, никто не изучал, например, супер, супер метаг... Есть такое понятие в бактериологии, называется это ну такой суперметаген, да, метаген просто, суперантиген. Это вещества бактериальной природы, но не только. Есть и у вирусов некоторые антигены, которые вызывают поликлональную стимуляцию, пизматических клеток. Ну просто болимфоциты лимфоциты все активированы. Здесь Проис... поддержу, да, и вот, здесь происходит вот, выброс, вот, массовый выброс разных плохих антител. Плохих в том плане, что они обладают низкой афинностью, но они все с чем-то связываются и что-то там нарушают. И одним из следствий, поскольку вы, я знаю, ревматолог, да, вот таким суперантигеном является то, что мы и специалисты, суперантиген микоплазма артриты. Японцы его долго довольно дергали, он вызывает артриты. Но никто, ну, они просто мозги не смотрели, хотя это описано тоже. Да, то есть любая... Гипервоспалительная реакция способна приводить к этим эффектам. И придумывать здесь что-то лишнего не надо. Вот когда ковид просуществует в популяции лет 20, а в общем говорят, что он никуда не уйдет. Да, и вот новые люди, которые переболели сегодня, там, молодые, да, к этому приспособятся, возможно, он станет одним из ну, восьмым COVID коронавирусом, который. Мы даже об этом не, не отдаем, а отчеты. Мы болеем коронавирусными инфекциями, и это никого не волнует. Ну, легкий насморк, дерущее горло, три дня и все. Понимаете? И все. Просто здесь э, вот несколько факторов, которые сейчас очень сложно вычинить и вообще дифференцировать. Попытки найти генетическую предпосыл предпосылку не увенчались успехом. Очевидно, что здесь участвует hla комплекс, потому что любая тыклечная ответ от опосредован опосредованный, зависим. То есть очень много факторов. Возраст, как я уже сказал, да, напряженность иммунитета, его разрегулированность, питание. Если мы сейчас это все будем совокупно применять коморбидным пациентам, то неизвестно, какие баллы в вашей шкале переселит. Понимаете? И придумывать какую-то вот кажущуюся штуку, поэтому и существует 29 клинических протоколов, потому что их придумали. Ну и потом, неирко, извините, нейроковид, это все таки когда в нейроны попадает. Там Вадим Маркович правильно сказал, раскрутили полностью, в нейронах нет, в глии нет. Единственное, где в перицитах есть и в эндотели В эндотелии, да, да, есть определенные вирусоподобные частицы, но это не размножение.